Друзья, с вами вновь в застывшее время. И наконец-то я выбрался на новые съемки. Что сказать по поводу того, что на канале так редко выходит видео. Не бейте, но я стараюсь это все вернуть. Ну а сегодня мы проедемся по Петербургу и посмотрим, что в нем интересного. Ну и конечно же, наша любимая фраза. Наливайте печеньки, готовьте чай. Приятного просмотра. Интересная машинка. Точнее это обычная машина, но вся расписанная. Шел заброшенная машина. стоит не вытащили хм, странно кассетная по моему даже детские да. носки валяются включение то. Не заброшенный дом, но хотя бы заброшенная машина. Это что? Компьютерные мастеры. И нужно приучать с детства к горшку. Нормально такой стоит. 666 Chrysler. Не в тот район зашел кажется я не в тот район зашел вообще пацаны пацаны вы не подскажете как пройти к библиотеке вообще не в тот район точно зашел сейчас не не не семечек нету все все все ухожу я понял Пардон, извините, простите, это это, это их главный. 19 века автор не установлен двухэтажный угловой дом утюг, в форме утюга выселен в самом начале 2000-х годов из-за ветхости перекрытия и трещин пока стоит брошенного внутри ничего интересного как оказалось нету. единственное это необычные треугольные комнаты с острыми углами в 1990-х годах в доме располагались кризисные службы для детей-подростков. Работала служба телефон подростковых проблем, направленная на работу социально неадаптированной молодежи, а также с детьми подростками, находящимися в сложных семейных условиях. Сейчас же дом находится в очень печальном состоянии, в нем опасно находиться. Перекрытия вот-вот рухнут, а в полу зияют огромные дыры. Паровозы нарисованы. это дырень вот это портал вот так надо быть внимательным плях держится уже. Интересно, что за здание-то это было? Двери такие старинные. Вот явно только бомжи жили в последнее время. Надо быть очень аккуратным. Блин, и 55 процентов на телефоне. Надо следить за зарядкой. Охренеть просто. Туда интересно, можно пройти? Оп. Блин, боюсь сюда наступать. Не, ребятки, этот дом просто полностью разрушен. Ничего никого нету. Мне кажется, лучше отсюда выбираться. А, тут все сгорело. Аккуратненько по стеночке. Глянь, даже колонны Косы уже стоят хе хей эй! Хе -хе Детский сад муж какой-то был, да не навряд ли комнаты маленькие для детского сада. Но печка с Иванушкой. Дома культуры Большевичка на углу Тюшиной и Воронежской – образец эклектики. Он построен в 1864 году по проекту архитектора Людвига Бульери. В советское время в нем располагался Дом культуры промышленно торгового швейного объединения Большевичка, который выпускал женскую и детскую верхнюю одежду. В 2001 году здание получило статус памятника культуры. Ранее власти города не раз пытались пристроить вельшающий дом. Сначала пред... предполагалось, что на улице Тю переедет оркестр Смольного собора лишившийся площадей в процессе передачи самого собора РПЦ затем здание бывшего ДК передали Санкт-Петербургской Восточной Академии благодаря тому, что последние этажи здания представляют собой большой бесконечный зал были варианты передачи его под современный театр однако ни одна организация так и не решилась на переезд сейчас же дом большевичка также находится в очень печальном состоянии внутри все разграблено, разрушено обитают Люди без определенного места жительства. Второй идет звонок mm -hmm. Хо -хо -хо. Сколько телефонов старых Тут что, центр с -с -с -с связи был? Куча каждого Либо это не в походу. Время, очень много много много много телефонов Что за здание то было потом почитать чтобы понять где я вообще есть у меня осталось блин закульки на вас заряды Нева что-то тут чем-то занимались. Что-то зачем? Понятно. Что это такое? Электрохлама. Ого. Конференц-зал какой-то. Все есть писаны. Achio. Sure. Uh -huh. Какую-то форму А запах здесь, кто-то жил большевичок, большевичка приглашает в танцевальную студию Рима Востока, ритма Востока. Обучение балет-данс, Танцева... Тан танец живота. Дом культуры здесь был, что. По запаху судя, стал дом без культуры. Это угу. явно жили типа бомжи. Пойдем посмотрим, откуда стулья выбегают. Это что было, а этот что ли? Сам, ох, нифига себе! Пианин. Было прям добротное. Большевичок. Такие совковые, конечно, названия. не обвалится пожалуйста я не хочу падать Лететь здесь до плохо проекторная Рождество и жизнь Христу... Христа, Иисуса Христа, компьютер прайс, старые компудахтеры, фирмы не Шанс. Памяти 20 гигов, оперативки 1 мегабайт. Нафигать. Цена 57 баксов. Техов рассказы. Вега сериал. все закрыто. Про эти. Про эти колонки. Шрек. Ха -ха. Ребятки, целая кассета шрека, кому нужно. Это штука похожа на лапширезку. И путь сюда вот со стола теста, ну, короче, выдавливается лапша. Но я не могу ошибаться. Проекторы, судя по всему, а, ну, вон компудах теперь стоит. Мне кажется, проектора, судя по всему, уже давно забрали. Железный ринг. Тут сидел какой-нибудь главный. Блин, как же высоко тут. Пожалуйста, ты только не обвались, я не хочу падать вниз. Тихо. Фу. Ненавижу высоту. Бегом, бегу бегом. Здравствуйте. что? Блять, конференциал, что ли? А, нет, стоп, я здесь был. Здрасте. Не помешал? А, да я просто снимаю. Видео. Видео? Да. Это же дом культуры был? Да. Николай, может, не трогать. А? Не-не-не-не-не. Я только поснимаю и все. Не, не переживайте. А как назывался? В принципе, я не знаю, я просто здесь уже. А, понял, понял. Ну, а с вами был канал Застывшее время. Поддержите этот ролик лайком. До новых встреч. Пока-пока.